Эй, здорово! Ну как поживаете, обезьянки моя а? и обезьяночи? Все у вас тут хорошо, а? Никакого пополнения не ожидаете, нет? Вроде бы нет. У нас и так хватает. Два маленьких спиногрыза он уже освоились так неплохо, поэтому, ребятки, нам хватает пока что этого всего дела. А в эфире снова Ancestors the Human Kind Odyssey. Продолжаем, друзья, проходить и развиваться в этом интересном эволюционном приключении. Так, ну что, какие у нас, ребятки, задачи на текущий момент? Что-то как-то у нас затуманилось в глазах. Это хорошо или плохо, я даже не знаю, что я сказать на этот счет. Я еще как-то не совсем хорошо адаптировался к окружающей среде, да? Мы только лишь привыкаем. Так, в прошлой серии, значит, мы сделали вот тут лежаночку. Да, друзья, кстати, есть прошлая серия. Да, это уже вторая серия нашего с вами эволюционного прохождения. Кому, ребят, интересно, первая серия, ссылочка обязательно на нее будет или в конце этого ролика, или где-то в середине ищите, обязательно вы ее найдете. Так, ну а мы, ребят, продолжаем. Так, ну что, моя рангутанги, чего как вас сюда занесло, то рассказывайте. Как вообще житуха у вас тут нормально, все, нет? У тебя что, нормально все? Изучить тебя надо, да, давай посмотрим. Это у нас ЦА, ребятки, взрослая особь. А в паре она находится с нами. То есть, если что, моего арангутанга зовут Тем, друзья. То есть, это взрослая особь-самец. А, также у нас здесь есть, ребят, в компании ВАК, старший осыпь-самка. А, также, смотрите, у нас есть взрослая особь-самка Гош. И все, ребятки, они одинокие, да. То есть практически все одинокие. Так, это у нас ТВ, взрослая особь-самец. И нас всего. Получается Раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь Я седьмой, да И да, то есть у нас всего получается Семь человек, но по-моему вроде кто-то еще был да То есть я даже не знаю, а если позвать Где-то вроде еще был, ага, вот он где Затесался, да, помимо меня Я так понимаю еще семь человек вот она затесалась. Это, ребятки, тоже взрослый особь. Хотя это, наверное, скорее всего, старый особь. Вот мы, смотрите, кстати, когда подходим, у нас вот там вот на нашем кружочке в правом нижнем углу отображается, подсвечивается, что мы подошли к такому-то персонажу, да, и он у нас подсвечен. Это, ребятки, старые особи. Я немножко расскажу про этот самый дисплейчик, да, который находится в правом, в правом нижнем углу экрана. А те особи, которые желтеньким подсвечены, да, это а, желтеньким, либо оранжевым, ну, оранжевый, скорее всего, чем до желтый. Это у нас, ребятки, дети, да, то есть, ребятишки у нас, а, на нас висят сейчас двое, да, и так как они к нам сейчас а, прицеплены, да, то есть, а, они у нас а, идут с такими хвостиками, да, видите, точечек с хвостиками, то есть, а, когда мы ведем... С собой компанию людей, да, вот например вот этому персонажу мы сейчас скажем привет. Или пошли со мной, он пойдет с нами, да. То есть когда мы подходим к нему, к этой старой особи. Да, то есть второй момент. А, подождите, давайте, ребят, все поэтапно. Второй момент. А, вот эти вот маленькие точки, да, то есть белые, это у нас старые особи, да, вот они. А, вот они, то есть а, нажимаем на нее, это старший особь самец, друзья. Если мы ему скажем, пойдем с нами. Вот, мы нажали, да, пойдем с нами. У нас у него тоже появился хвостик, и он в нашей группе. Но мы ему скажем, оставайся здесь, а, жди Здесь, да, то есть вот эти большие жирные точки Три штуки, да, которые там у нас слева Находятся в этом дисплеечке, это, ребят, все взрослые Здоровенные особи, да Которые готовы действовать Которые готовы развиваться Так, ну я надеюсь, краткий экскурс водный я провел Продолжаем Так, что у нас сейчас, какие дела Так, мне нужны, в первую очередь, ребята Где у нас парни? Мне нужны парни Так, ты у нас парень, да? Парень, ты что здесь сидишь? Давай со мной Так, это раз, и где у нас еще парни? То есть это самка-самка и вот тот, кстати, орангутанк это был самец или самка, я что-то не успел посмотреть Вроде как самка, что-то нас много на самом деле самок, одни самцы, черт возьми Так, так, так, давайте посмотрим, это кто у нас Ты что здесь мерзнешь-то, я не пойму, а? Старший особь самец, а ну иди сюда, пошли за мной, что ты тут мерзнешь на туре, а? Ну вот как так можно, вот сам мерзнет и до дома тут, я не знаю, подать рукой, а он сидит здесь и мерзнет А ну пошли уже с мороза, хватит, еще мне не хватало бо болезненных и голодных здесь, да? Больных и голодных нам не хватало так, заходим, значит, сюда. И давайте-ка я сейчас попробую переместиться. А можно, значит, изучить. Давайте нажмем на Е. А можно, значит, переместиться, переключиться. Мы можем переключиться, ребят, на любого особя, в том числе и на старого. Так, переключимся на него и попробуем сделать следующее. Так. Смотрим, значит, а, смотрим, а, где бы нам можно приземлиться. Давайте мы его оставим, попробуем здесь. Я хочу посмотреть, просто если я его оставлю здесь принудительно, он у нас останется на этом же месте или же, а, или же нет? Так, закончить вылазку можно как-то? Завершить вылазку. Так, нажимаем на завершить вылазку. И наши все обезьянки распределяются в по определенным местам. Так, ну что ж, мы, ребятки, будем играть вот этим особям под названием Тем, да? Он, мы уже давненько им играем, да, то есть... И давайте все-таки переключимся на него Главное, не убегайте из логова, когда идет дождь Все вас учить-то надо, а? Так, смотрим Интеллект, включаем интеллект И смотрим, ребят, нам надо продолжать осваиваться в этом мире, да Нам нужно смотреть, что у нас окружает и так далее и тому подобное Так, это наш лагерь, это я уже знаю Так, это у нас, значит, какие-то растения Вообще, давайте сползаем наверх То есть я что-то наверху не был, да вот там у нас какое-то, кстати, гнездо типа пчелиного, да, есть Сформировавшийся нейрон, интеллект мы развиваем этим самым И мне вот хотелось бы посмотреть, что это у нас там за гнездо-то такое И как вообще можно с этим гнездом взаимодействовать. Так, так, так, изучаем, изучаем Все, ребятки, изучаем, все познаем В сравнении, блин, прохладно стало Давайте сползаем туда Так, чтобы сползать туда, мне кажется, надо что-то сделать, да Что нам надо сделать? Что-то нам надо сделать. Так, давайте-ка палочку сорвем для начала. И попробуем с ней что-нибудь а, сделать из нее, да? То есть я знаю, что как-то можно взаимодействовать с этим палками. Так, палку мы взяли. Камень мы а, тоже взяли. Точильный камень, я не знаю. А может быть попро А если попробовать точильным камнем по палке поводить? Давайте попробуем. Так, этот камень мы положили. И берем точильный камушек наш. Так, не положили ему почему-то камень. А ну давай положим на место его так. Давайте попробуем точильным камнем, поскрябаем по палке. Что у нас получится? Раз. И что? Так, смотрим, смотрим, ну, что-то, что-то происходит вообще, нет? Похоже, ничего не происходит, судя по происходящему. А, судя по тому, что я делаю, вообще не происходит, ровным счетом, ни хрена. Это что, гроза такая была, что ли, офигеть? Что-то дождливая погода какая-то нынче началась. Как хорошо, что мы сидим все в укрытии, зато не заболеем. Так, не работает, ребят, с точильным камнем, давайте-ка мы его тогда пока отложим. А, или палку не отложим, так, давайте палку пока отложим в сторону. И посмотрим, что нам можно сделать. Так, точильный камень тоже отложим в сторону. Вот сюда, вот в груду камней. Давайте попробуем сделать что-нибудь более стоящее. Так, берем, значит, мы обсидиановый камень и берем мы камень обычный. Или тоже обсидиан. Давайте попробуем обсидиан об обсидиан подолбить. Что у нас получится? Так, ну что, эксперименты начинаются. Так, давай, родной. Давай, обезьянин, ты сможешь. Ай-яй-яй, какой же ты неуклюжий, а! Зачем ты разбил целый обсидиановый камень? Давайте возьмем еще один. Давайте возьмем этот у нас... обормот Аба разбил целый камень. Давайте попробуем еще раз изменить. Надо более аккуратней. Более аккуратным надо быть, братишка. Потому что камни у нас ресурс заканчивается. И если мы не научимся ими пользоваться как надо, то просрем свою эволюцию нахрен на много-много лет. Поэтому аккуратненько молотим, не торопимся. Опа! Найден новый способ приня... изменять предметы Ударная обработка Теперь мы можем модифицировать Что это такое, ребятки? Что это мы сейчас сделали? Так, это мы осматривали уже, это не обязательно осматривать Давайте посмотрим лучше вот на то, что мы сделали Это что-то у нас интересное такое, да? И мне кажется, даже полезное Так, ну а что можно здесь сделать? Новый инструмент, это что такое? Это у нас скребок, ребятки, из обсидиана Но что этим скрипком можно делать-то, я не понимаю Что этим скрипком мы можем сделать? Так, давайте мы выложим сюда камень обсидиановый. Давайте попробуем поскрябить вот эту палочку, что ли, этим скрипком. Получится, ребятки, у нас или нет, я не знаю, ребята. Первый раз играю в эту игру и все делаю вместе с вами. Ну, вроде как, что-то получается. Этим, этим скрипком, по крайней мере, мы как-то, ребятки, обрабатываем предметы. А ударная обработка, мы можем модифицировать сухую ветку скрипком из обсидиана. То есть, я смотрю, этим скрипком достаточно удобно обрабатывать такие палки. Так, возьмем ее в другую руку и исследуем. Что у нас получилось-то, я не пойму. Что это такое вообще, а? Вроде палка как палка, а? Не тут-то было, ребятки. Это у нас просто палка. Я думаю, супер палка какая-то. А это оказалась простая обычная палочка. Так, ну, по крайней мере, у нас достаточно быстро получилось сделать с помощью этого скрипка вот эту палку. Так, значит, а что мы оставим здесь? Скребок я положу рядом здесь с точильным камнем. Он нам, думаю, пригодится еще. А вот палочку я с собой... Возьму, наверное Так, так, кого бы взять, браво, браво парнишку Какого-нибудь взять с собой, нет а Я пока с этими ребятишками буду путешествовать Мне интересно залезть вообще наверх И посмотреть, что у нас там наверху Меня давненько уже мучит вопрос Что там за улей такой на, находится у нас Вот мы сейчас постараемся это и узнать Что у нас за улей там Такой находится Я специально взял свою палку Не знаю, можно будет как-нибудь взаимодействовать или нет Так, сменить руку Осмотреть, так, давайте-ка осмотрим а, мне предлагают палку осмотреть. Но это не то, что нам надо. Давайте посмотрим вот сюда лучше. А здесь у нас какой-то... Это улей, похоже, пчелиный, да? Давайте попробуем его осмотреть. Да, это на самом деле какой-то интересный объект. И мы сейчас постараемся посмотреть. Так, новое место, ребятки, сбора пчелиный улей. Мы, видимо, тут что-то можем собрать с него, да? Так, а сменить руку попробовать? Может быть, палкой по нему долбануть как следует? Так. Так. Собирать-то здесь как-то с него можно что-нибудь? Давайте еще раз интеллект подключим. И я сейчас не знаю. Но, возможно, здесь как-то можно собирать с этого ули что-нибудь. Так, сейчас попробуем. Это же пчелы, они, по идее, кусаются. Ай! Похоже, да, ребятки, они кусаются, зараза. Эти пчелы нас начинают кусать, причем не нехило так. Так, можно как-нибудь по нему долбануть-то, а? Так, а если в другую руку палку положить? Так, сменить руку. Но если я долбану по улью... Мне кажется, точно мало мне, ребятки, не покажется Ой, кусаются Реально они кусаются И мне кажется, что когда они кусают, да, эти пчелы У нас, ребятки, с вами реальная проблема Потому что у нас, скорее всего, красная вот эта полоска, она убывает А это не очень-то хорошо Так, место сбора, ну как собирать, я хрен его знает, если честно Наверное, чем-то надо обмазаться А вот чем? Ладно, ребят, думаю, все в процессе, мы узнаем с вами Пойдемте дальше Нас ждет много чего неизведанного мне интересно посмотреть, что там наверху есть Если, конечно же, есть Так, ну там я не вижу ничего Так, здесь что у нас такое? Оп, это мы уже исследовали раньше Это мы тоже исследовали Это тоже мы уже знаем Так Пойдемте дальше пройдем немножечко Что у нас здесь? Что это за дерево такое? Давайте глянем Так, вода Нам необходима, ребят, вода Черт, я про воду-то, ребятки, совсем забыл мне необходимо пополнить запасы воды У меня наступило обезвоживание Да-да-да, нельзя, ребятки, никогда забывать про то, что у нас наступают те или иные моменты У нас сейчас реально обезвоживание, надо срочно пополнить запасы водички Так, я что-то как-то странно себя чувствую Это то ли после укуса пчел, то ли после чего Так, зачерпнем и попробуем Давай, налетай, братва, водичка Водичка, вода, ребят, на критичном уровне на самом деле, да, пополнять надо запасы да да да то есть это нельзя от такого доводить иначе мы начинаем наш наш жизненный цикл начинает уменьшаться когда мы испытываем как... какие-то дискомфортные моменты поэтому надо всегда ребятки за этим следить что-то прохладно как-то а? надо какие-то листья взять специальные которые защищают от прохлады которые согревают они по-моему были в соседнем лесу там внизу так а вот там часом он не они так так так давайте еще попьем водички так, так, так, как следует насытимся всем этим делом по максимуму. Смотрите, наши сородичи тоже все, смотрю, от жажды помирают. А все с удовольствием пьют эту замечательную а, речную водичку, которая вот откуда-то оттуда идет, с водопада, да, то есть, но я там ни разу не был. Так, наверное, что-то надо перекусить. Наверное, нам надо поесть, друзья. Так, а, а вот там что такое, кстати говоря? Какие-то кустики, да, но я их не следовал. Так, а это что такое? Так, это у нас ягодки вкусные. А, кстати, ягоды же тоже можно поесть. Давайте поедим ягоды пока. Они тоже дают -то, какие-то питательные свойства. Нам, ребятки, надо кушать. Давайте, не стесняйтесь, налетай, братва. Кушать подано. Главное, самому все не сожрать. Похоже, я один все сожрал. Так, ладно, хватит пока. Пускай мои сородичи тоже надо что-нибудь оставить. Надо, ребятки, не забывать заботиться о всех. Так, здесь что у нас такое мигает? Здесь что-то, ребятки, подсвечено, да, вот это вот. Но, похоже, как-то я собрать это не могу. Давайте попробуем. Так. Так, ну это я сейчас доел. А, то, что я при, при, принес сюда. Но здесь у нас какой-то кустарник, да, колючий. И что-то как-то мне кажется, что я с ним ничего сделать не могу пока что. Что-то да, для этого нужно специальное, скорее всего, да? То есть я, вз, я взаимодействовать, как видите, с ним не могу почему-то. Так, а если как-то вот так пробраться? Так, зачерпнуть. Но это в, воды зачерпнуть. Нет, нельзя, ребят, с ним никак взаимодействовать, к сожалению. Так, ну что ж, давайте возьмем с собой крепкого парня какого-нибудь, да, и сходим за лекарственными средствами. На... У нас мороз, а нам не, не надо морозить сильно. Так, взрослая самка. Так, возьмем с собой самку-одиночку, да, у которой нет сейчас ни детей, никого, и возьмем... Так, это кто у нас? Это старший особь самка. А где самцы-то? Так, вот у нас один самец. Так, давайте парня тоже с собой возьмем. И пока нам двоих, наверное, хватит для компании. Че, погнали? Нам необходимо сейчас набрать срочно специальных, короче, листьев, которые позволят нам согреться Поэтому пошлите, ребятки, нам нужно сделать некоторые дела Так, давайте сначала осмотримся, да? Не пришла ли какая-нибудь угроза сюда в наши края? Так, так, так, давайте принюхаемся, вот там что у нас такое? Так, это у нас яблочки, точнее не яблочки, это кокосы у нас Это тоже кокосы Так, идем, ребятки, идем Нам нужны специальные листики так, а Как они выглядят, я уж не помню Так, это мы запомнили Это мы запомнили, там у нас пещерка Че, вы идете со мной, братва? Да, ребята, выдвигаемся, нам нужно Найти эти самые листья Мы их как только найдем Мы их соберем, собственно И придем обратно к себе а, в колонию Так, а вот это что за красные листики Их можно собирать, нет вообще? Так, так, так давайте как-нибудь сюда пойдем. Вот это что за листики такие? Интересные, да? Интересные листики Как-то здесь можно спрыгнуть? Как-то может, может быть спрыгнуть получится, нет? Не получается спрыгнуть, к сожалению. Хотя, может быть, оно и к счастью, что не получается спрыгнуть. Хотя там лететь, ну, на самом деле, далековато. Так, вот там что такое? Так, что такое? Под вопросом или как? Что-то я не понял. Вопросик, друзья, надо срочно туда. Так, давайте-ка мы сейчас... Ребят, повторяй за мной. Это не опасно, главное к этому привыкнуть. Так, это раз, и на то дерево два. Раз, отлично. Зацепились быстренько. Так, я так понимаю, на этом дереве есть что-нибудь, наверное, тоже прикольное интересное. Давайте-ка доползем. А вот тут я вижу, что-то что, что -то есть у нас. Так, что это такое? Надо бы узнать. Надо бы взять. Так, берем, что это такое. Так, а где мои сородичи? Интересно бы узнать. Где их черти носят? Так, давайте сначала смотрим, что это мы за штуковину такую-то взяли, а. Так, что это? что это такое? Это у нас новый инструмент, волокно хлопкового дерева, друзья. Мы можем его применить сразу же на себе. И от чего, интересно, оно нас защищает, я не знаю. Так, давайте руку поменяем. Мы можем, кстати, его изменить. Давайте попробуем. Так, что с этим волокном можно сделать-то, я не понимаю. Так. Похоже, мы с ним ничего не можем сделать. Мы просто сразу его применить можем, как я понимаю. Так, ладненько. Сородичи, вы где? Так, что-то я не вижу моих сородичей. День. Где мои сородичи-то, а? Так, тут что у нас такое? Так, а это, это они там остались, что ли? Я, я, я так понимаю, или где? Так, это кто у нас? Так, мы потихонечку, ребят, развиваем свои чувства. Так. Нам нужна красная трава. Так, что-то я не до конца посмотрел. Так, тоже у нас понятно. Так, идем, ребятки, вниз. А, идем вниз, да, то есть потихонечку. Так, ну то дерево, наверное, лучше нам запрыгнуть. Так, и спускаемся. Аккуратненько, тихонечко спускаемся. Интересно, сородичи мои справятся или нет? Так, там что такое? Давайте, ребятки, нужно всегда полагаться на свои органы чувств. Так, что это такое там? Я не понял. А, вот, это, вот этот, похоже, лист нам нужен, друзья. Давайте, давайте. Надо было, кстати, палками вооружить моих бойцов. Хотя нет, я их специально взял для того, чтобы они мне помогали. Так, вы где там, ребятки? Вы где там вообще общение? Давайте, давайте уже, где вы там подевались все? Я надеюсь, вся команда ко мне, банда, не придет, только мы вдвоем. Так, вот, ребятки, дерево, которое нам нужно. Так, давайте используемся. используем, короче, эту штуковину, которую сейчас на нас применяем. Что-то, ребятки, это такое, чем можно обмазываться, я так понимаю, да? Так, так, так. Что нам это дает? Это нам, ребятки, дает защиту от кровопотери, видно, что ли, я не понимаю. Какая-то защита в этом есть. Так, идемте, ребята, есть одна, значит, идея, вот эти вот листья нам пригодятся. Так, это листья? Нет, это не листья, ни хрена. Так, а где же те листья, за которыми я ходил? Где же эта штука? Так, где у нас а, под вопросом-то было? Где-то у нас что-то было под вопросом, это что такое? Сухая трава я видел а под вопросом были какие-то моменты так но уже забыл забыл где это было так это у нас камни какие-то так давайте еще раз посмотрим так, тихонечко так а вот у нас, вот она вот мне это по-моему тоже уже а, не то что нам надо ребятки давайте смотрим дальше вот опять камушки а где-то я помню находил эту траву и мы специально за ней сюда и пришли Специально для нее мы здесь. Сухая ветка. Ветки. Нам ветки, наверное, не нужны будут. Нам нуж... нужен специальный куст травы, который помогает нам согреться в холодную погоду. И я где-то находила вот это, по-моему, да, куст. А, че... а почему он не отображается никак? были вот реально, ребят, есть такие моменты здесь, да, которые просто-напросто не отображаются. Мне казалось, или я что-то слышал. Так, слух. Слух, слух, слух, Так, это мои ребята, да, то есть один, второй. Так, так, так, а там кто такой? Там кто такой? Так, давай-ка подзовем своих ребят. Вы где то Мне необходимо вас видеть, парни, там кто такой? Вот там кто-то в кустах, смотрите. Давайте сконцентрируемся. Так, странный на самом деле звук. Мы отметили его, да, то есть... Отметили и, наверное, лучше бы опознать не получается. Давайте запомним. Так, слов, вы можете запоминать местоположение всего, что вам уже знакомо. Это я уже слышал. Так, отлично. Запомнил на всех случай. Да, вот эта вот штука нам нужна. Вот эти вот листья нам, ребятки, нужны. Так, у меня руки сейчас пустые. Так, это берем. Это мы берем. Так, где? Один взял. Так, можно, кстати, съесть? Можно изучить? Можно дать Так, мы можем прямо здесь же их съесть И нас они от холода защитят Так, держи Так, держи, раз А если мы попробуем э, Изучить парня, да, Гош э, Переключимся на него И попробуем Сами нарвать этих листьев В количестве двух штучек Так, мы сейчас только что что сделали? Съели, да? А, мы все едим, я так понимаю так, ну-ка, давайте попробуем. Да, то есть у нас сопротивление, ребят, смотрите, к морозу и к перелому костей. Замечательно. Да, почему бы нет? Давайте уже поедим это все делать. Смотрите, кстати, сопротивление очень хорошо к морозу растет. полная Полная сопротивляемость к морозу. Теперь нам уже будет не так а тяжко. Все дерево обглодали. Ну, молодцы. а Так, давайте копи. Переключимся на нашего бравого парня. Где он у нас? Так, который у нас а, мать-героиня, да? Так, где ты, мать-героиня? Давай мы на тебя сейчас переключимся. Вот он ты. Ну, давай же. Тем, а, взрослый особь. Так, переключаемся на него. Да, и погнали. Так, ну здесь, я так понимаю, мы закончили. А, вот там вот кто, я не знаю, если честно. Там, скорее всего, какое-нибудь странное животное. Так, место для рыбалки. А здесь еще одно место для рыбалки, да. Очень много мест, кстати, здесь для рыбалки, вот по этой речке. Так, изучаем по максимуму все. Это что такое у нас? Это у нас что-то растение, какой-то папоротник, камушки. И у нас, так, подождите, что-то появилось, да здесь? Ага. Нам сразу понятно, что из этой штуки можно делать подстилку, да, и палочки. То есть, видите, две штучки. Раньше мы про это не знали. А теперь, ребятки, стоит на это обратить а, внимание. Ну что, пойдем обратно в лагерь. А, на сегодня вылазка у нас, я так понимаю, завершается. Пойдемте, братва, в лагерь. Так, что это такое? А, это у нас жатва. Мы уже, я так понимаю, пробовали эту еду. Нам она уже знакома. Так, тихо. Это что такое? Так, вопросик. Вот эти, по-моему, вопросики я видел, да? Но к ним я еще не подходил. Так, давайте глянем, что там такое. Такое ощущение, что мы недалеко где-то от нашей пещеры бродим, ходим. Так, глянем, глянем. Ага, тут, кстати, очень много всего, что мы еще не изучили, друзья. Так. Так. Да, ну и много того, что уже изучили. Что это такое? Давайте-ка посмотрим. Да, нам надо смотреть, а, Взять мы. А, мы, сейчас, что, мы сейчас что сделали? Что-то мы сейчас сделали, да? Давайте-ка мы все-таки... Это дело смотрим, потому что у нас какая-то боязнь, страх появилась, видимо, да? Я так понимаю. Место для сбора. Незакрепленный камень. Так, у нас какой-то небольшой напряг появился, да? Мне кажется, что недалеко где-то... Недалеко где-то кто-то шастает, по всей видимости. Надо посмотреть. Тоже где-то шастает так а где у нас звук где у нас звук такое ощущение как будто поблизости кто-то сейчас шастал да так ну ладненько привлекаем во внимание своим присутствием я так понимаю так здесь новое место можно организовать да так смотрим еще один камушек так а рядышком что такое так это что? это у нас еще одно укрытие это неизвестность Так Кто-то где-то шипит Кто шипит? Обычно так змеи шипят Ага, вижу Вижу, ребятки, змею Аккуратней с ней Вон змея, походу, да? И она передвигается, зараза Вот она, зараза такая Сейчас мы ее определим Так, там их не двери случайно? Так, так, так, давайте ее напугаем. Тихонечко. Подойдем поближе. Давайте напугаем ее. Пошла вон отсюда. На, найдено новое животное, друзья. Да, то есть тут у нас, значит, какая-то гадюка здоровенная. Да, это, ребятки, узкоголовая мамба была. Она к нам подобралась. Да, и мы ее спугнули благополучно. Вы напугали узкоголовую мамбу. выполненный грозный вид. Эволюционное достижение. Да, ребятки, у нас это получилось. У нас это получилось. Так, так, так, давай вали ее подальше куда-нибудь. Ох ты! Оказывается, ребятки, там то, что мы запоминали, теперь вот я узнал, да? Это был тоже, ребятки, именно... Это, это была именно тоже, значит, у нас а, змеюка. Вот видите, вдалеке. Это тоже, ребятки, змея. Давайте-ка посмотрим, как она выглядит. А вот так вот она, ребятки, выглядит. То есть мы опознаем ее, и у нас развиваются ордены чувств, ребят. Теперь мы можем, я так понимаю, опознавать змей на расстоянии. Это просто замечательно. Так, можно это дело забыть, я так понимаю, все. Давайте еще раз наведемся. И забудем это дело. Да-да-да, просто забудем. Ну что ж, поехали домой. Поехали домой. Немножко мы сегодня реально подэволюционировали, да? То есть мы даже определили м -м, змею... Которая здесь за нами шастала И нам сейчас осталось понять Так, аккуратней, там змея так-то шасты Где наш дом? Мне кажется, дом наш, наш где-то наверху Так, где-то надо Надо, надо куда-то идти наверх, я так понимаю Давайте пойдем, наверное, наверх тогда Так, что это из змея вообще надо, а? Ее еще раз напугать или что? А ну пошла отсюда Пошла он отсюда Змеюка, вали отсюда, давай, по-бырому, иначе я тебя сейчас накостыляю. Кто-то же, будешь знать. Так, где наше э, с вами жилище? Давайте посмотрим. Что-то мы забрели как-то, да, не исследовав местность. И у нас теперь небольшое заблуждение. Как-то прям э, ночью на самом деле легко заблудиться можно. Так, давайте все исследуем. Знакомые вроде места пока что у нас. Так. Это кто у нас такой? Гоминид. Ага. Давайте вот туда поднимемся. Наверх. И посмотрим, кто у нас там такой. Я так понимаю, мы забрели уже места, которые уже нам не совсем знакомы. Так, братва, давай за мной. Давай за мной уже. Так, надо их подозвать. Давайте сюда уже лезьте. Чего вы там остались? Или вы, или, или вы уже давно улезли? А я думаю, еще не улезли. Так. Смотрим, кто у нас здесь? Что у нас здесь на дереве? Нам надо бы отдохнуть по-хорошему. Сухие веточки. Так. Куда нам надо лезть? Давайте посмотрим. Так, где у нас вообще наше жилище? Ага, в той стороне. Вроде правильно движемся. Сейчас постараемся все-таки дойти до места. Так, давайте, ребят, за мной. Постараемся дойти. Лишь бы мне только не промазать главное не промазать блин. так тихо тихо тихо так так, так аккуратненько там у нас интересно далеко лететь вроде бы недалеко так все выдвигаемся тогда в наш лагерь Так, что у нас тут можно исследовать еще там что за вопросик такой много на самом деле еще мест которые надо изучать и следовать так, это мы все уже знаем. Осталось только изучить запахи, да, некоторые. Под вопросом, друзья, под вопросом некоторые моменты еще пока. Еще пока я их не изучил. Угу, но мы обязательно изучим попозже. Так, идем дальше. Нам надо сейчас как следует выспаться. Так, вы где, братва? Братва, вы где пропали-то? А ну ко мне. Где-то они здесь шастают, да, но я не вижу их, куда они делись. Главное, это братву не забывать. Никогда. Так, мы уже близко к дому. Вы где там? Робятки, вы куда пропали? Давайте за мной. Да, это на самом деле очень странно, почему они за мной не идут. Они, скорее всего, где-то лезут, да, за мной. Но я, если честно, не вижу где. Да, в толпе мы на самом деле эффективнее, но надо за всеми следить. Успевать. Так, что у нас тут такое? Вопросики... А это у нас незакрепленный камень незакрепленный камень друзья так тоже еще один незакрепленный камень скорее всего с этими камнями что-то надо будет делать да а это у нас кусты колючки кстати я ребят тоже еще не развил до сих пор они у меня не исследованы но ничего по постараемся эволюционируем когда эволюционируем тогда я зовем так что что я не могу навестись на этот последний квадратик черт его подери это что за квадратика? Да, блин, а? Надо выйти как-то сбоку, что ли. А, это тоже колючки, скорее всего. Да-да-да, это колючки, которые я пока не, по непонятным причинам не могу исследовать. Это кто там ходит? А, это наш парень. Это наш парень, точнее не парень, а девчулька. Так, что у нас здесь за камни за незакрепленные-то такие, а? Так, и здесь что такое? Так, давайте глянем, что тут такое? Я так от бессонницы, наверное, скоро скопычу. Смотрим, что это за камушек-то такое у нас? Какой-то интересный камень необычный. Что это такое? Найден новый инструмент, друзья. Это базальт. Это совершенно другой камень, да? Я так понимаю, нам лучше их набрать. Так, давайте, берем базальт. Держи тебе базальт. Так, раз базальт. Держи еще базальт. Так. Всем по базальту. Надо это все дело забирать. И выдвигаемся уже к себе домой. А время уже ночное. Нам, нам бы необходимо поспать было бы сейчас. Неплохо было бы, да? Но мы шастаем где-то по кустам. Ну и что, ребят, что не сделаешь ради эволюции? Ради эволюции сделаешь многое. Так, все, выдвигаемся. Ребятишки, которые на мне, они задолбались уже таскаться, да? Так, вот этот камень, что с ним можно сделать-то, а? Как с ним можно взаимодействовать не понимаю. Так, кстати, давайте попробуем изменить. Что это такое? Мы взяли, значит, камни, которые можно как-то изменить. Надо посильнее. Немножечко, да? Так. Так. Еще давай. Давай еще. Что получится, я не знаю. Пробуем. Пробуем, ребятки, вместе с вами проходим. Так, найдем новый способ. Ударная обработка. Теперь мы можем модифицировать базальт камнем. А, базальт базальтом. Так, давайте глянем, что у нас из этого вышло. Что-то я из базальта сделал. Что это такое-то, а? Это что-то прикольное, интересное. Это у нас инструмент, и это у нас базальтовый резак, друзья. Да-да-да, изменить. Сбросить. Сменить руку. Базальтовый резак мы сделали. Так, отлично. А что ими можно сделать-то, интересно, этими штуками? Так, давайте мы сначала принесем все это дело к нам а, в наше логово. А уже после будем исследовать. Так, до вас осталось совсем недалеко. Так. Я бы, конечно же, поспал немножечко. А то что-то мой персонаж уже, наверное, сейчас загнется скоро. Потому что я уже целые сутки практически не спал. А спать, ребятки, надо тоже вовремя успевать. Ну ничего, я сейчас приду, и мы поспим. Эй, за мной, папуасы. Давай за мной. Уху, давай за мной, говорю. Здоровенько. Вот и мы. Прибыли. Так, все, вылазку заканчиваем, я спать. Сейчас камни только сброшу. Так, у нас здесь базаль, да, образовался новый камушек, и я сделал новый инструмент. Инструменты все у нас вот здесь лежат. Пускай этот новый инструмент будет здесь, а вот этот камушек будет пускай где-нибудь вот здесь, пускай, да. То есть тебе не дам, тебе тоже не дам. Пускай вот здесь вот лежит он где-нибудь, да. Вот сюда вот положу и все, так. Или я тебе дал, вот, что ты будешь делать, да? Я хочу положить вообще вот здесь, все. Не трогать никому. Так, ложимся, отдохнем немножко, да? Хотя бы полчасика. И поедем дальше, то есть ложимся. Хватит уже. Набродились, находились. Сегодня так, снимем детенышей. И второго тоже. Пускай немножко отдышатся. Им, наверное, тоже кушать хочется. Так, нам надо было, наверное, завершить вылазку. Да, завершить вылазку сначала, да. Все, завершаем вылазку и ложимся спать, друзья. Так. Позвать партнера. Не, позвать партнера я пока не буду. Мы пока, ребятки, эволюционируем. Нам и этого достаточно. Ох Ох ты! Сколько много мы на открывали, Вы посмотрите только, какой у нас большой шарик, а! Вот это что за ветвь? А? После соединения нейронов вы сможете с предмета во время движения. Так, давайте все-таки... Ну, хотя я не знаю, блин. Когда я на них кликаю, это же у нас все равно тратится. Вот, ребятки, какая ветвь нас интересует. Это интеллект. Дальность обнужения несъедобных ресурсов. Да, вот эта ветвь нас очень сильно сейчас интересует и будем ее развивать. Так, по другим ветвям мы обязательно пройдемся. Смотрим. А, нейроновый рост завершен, активируйте нейрон. Давайте активируем, что это такое Интеллект, ребятки, пространственное восприятие После соединения нейронов вы сможете замечать не... несъедобные ресурсы с большего расстояния Так, а это от чего идет? А это у нас идет, ребятки, от сигнала чувств Так, давайте попробуем, из... Из... изучим вот этот момент Так, дальность обнаружения несъедобных ресурсов увеличена Отлично Так, что у нас дальше откроется? Вот так вот, друзья. Так, это что у нас такое? Давайте по двигательной функции тоже разовьем. действие с предметами. Так, а тут что такое? Ловкость рук, а способность переносить предметы может улучшить, если... Способность переносить предметы можно улучшить. А если продолжить развивать а ловкость рук и способность держать равновесие. Вот как. Требуется дополнительное обучение. Возможность специальности. В некоторых случаях ловкость рук делает, а, дает возможность специализации, друзья. Вот это да! Так. Развитие двигательных навыков позволяет развивать органы чувств. Так, ну до этого нам пока еще далековато. Так, смотрим, вот это что такое. Действие с предметами. Давайте все-таки вот это разовьем. Действие с предметами нам тоже пригодится. Нам должно хватить сейчас. Теперь мы можем выбрасывать предметы во время движения. Нажмите C, чтобы выбросить предмет во время движения. Так. Очень хорошо. Это у нас что такое? Способность передвигаться с предметами можно развивать, если в достаточной мере развивать ловкость рук и способность реагировать на опасность. Вот как. Так, давайте посмотрим, что еще можно развить. Так, вот сюда мы достаточно далеко пошли по органам чувств. И у нас что, что у нас следующее? Нейронный рост завершен. Так, органы чувств, сформировавшийся нейрон. А здесь что такое? Тоже нейрон. Органы чувств, друзья. И это органы чувств, и это. А что развивать, я не знаю. Давайте попробуем вот это откроем. Развлечение запахов. После соединения вы сможете автоматически обнаруживать без... безопасные запахи, исходящие от объектов от того же вида, что и ваша цель. Давайте, из... Давайте вот это тоже разовьем. Так, отлично. Теперь можете автоматически опознавать безопасный запах, исходящий от объектов того же вида, что и ваша цель, если она рядом с ней. Отлично! Отличненько! Эвол эволюционируем дальше, друзья. Так, это что такое? Это у нас а, нейрон... Так, активируем. Давайте тоже активируем. А, чувствительность а, хеморецептора. После соединения нейронов дальность обнаружения источников зап запаха увеличится. Давайте это тоже разовьем. Да, ребятки, развитие идет полным ходом. Да, и мы развиваемся все потихонечку. И развиваемся в этой замечательной игры, под наз... в игре под названием Ancestors The Human Kind Odyssey. Или Одиссей. У меня, ребят, хреново с английским, поэтому могу немножечко каверкать я эти слова. Так, дальше цепочка открывается, но мы. Вот это что такое? Нам, ребятки, есть куда развиваться. Так, вот по этой линии что у нас такое? Это общение. Надо, кстати, общение тоже развивать. Вот этот рост мы тоже увеличим После соединения члены стаи смогут автоматически повторять ваши действия Когда вы будете а, пугать врагов или бороться со страхом Вот это, ребятки, тоже очень прикольно Давайте разовьем Да-да-да, теперь, член... теперь сопровождая вас, члены стаи могут автоматически повторять ваши действия Когда вы а, пугаете врагов или боретесь со страхом Это клево на самом деле Это нам пригодится И вот это тоже от общения, да Твердый дрон с помощью дронной энергии Давайте тоже посмотрим, что это такое Язык тела. После соединения нейтронов вы сможете а, подзывать того или иного члена стая. Вот это, ребят, клево. То есть нам не придется каждому подбегать. Давайте попробуем. Нет, не хватает, что ли? Вот это мощно, кстати, да. Вот эти, кстати, полоски, это да, это... Они, ребят, тоже влияют на самом деле. Это влияет на то, что как много нам энергии на изучение вот этого а, пункта потребуется. Как видите, здесь реально очень длинная полоска, да, то есть нейронные связи. И нам просто-напросто ее так не развить. Давайте посмотрим, что тут еще у нас есть генетические фиксации какие-то есть. Я, ребята, если честно, вообще не понимаю. Чтобы сменить поколение, вы должны быть взрослой особью и находиться в активном поселении своей стаи. Причем в стае должен быть минимум один детеныш. Требуется вос восполнить все возможные генетические фиксации. Так, вот оно как оказывается, да? И еще дальше посмотрим. Эволюция, рот, волосатые пятки, друзья. У нас напомню, что мы играем все-таки родом волосатые пятки. Время в игре час 27, а родилось 2, достижение 1%, умерло 1%. Да, друзья, про прогресс идет, как бы, ну, маленькими шажочками. Мы движемся потихонечку по а, цепи эволюции все выше и выше. Так, смотрим. А, дальше что у нас? А, дальше, ребятки, продолжаем развиваться. Так, нам надо немножко отдохнуть. Давайте все-таки отдохнем. Чуть-чуть нам надо отдохнуть, потому что мы что-то долго очень не спали. Хотя бы часиков до 9, до 10, да, можно отдохнуть попробовать. Да-да-да. Нам это будет только лишь на пользу. Бегемотики снятся нам, какие-то еще образы странные. Давайте до 10 часов отдохнем. 10 часов, друзья. Сон отличный. Вода отличная. Еда тоже отличная. Все у нас в норме. Только эффекты все исчезли, правда. Ну да ладно. Так, что мы можем сделать? Кого мы можем схватить? Нам предлагают что-то схватить. А, это мы камень схватили, да? Нифига он издалека достал? Так. Смотрим, что можно сделать. Изучать. Так, это мы изучаем. Переключиться, ухаживать. Иди за мной переименовать Кстати, я ни разу не переименовывал. А, давайте попробуем Текущее имя ТВ Сменить имя Дар Подтвердить Давайте даром пускай будет нас Подтверждаем Подтверждаем на правую кнопку мыши Отлично, может быть это тоже что-то нам даст, я не знаю Да нет, вроде, не, вроде ничего не дает Так, ну что, продолжаем Че тут? На чем мы тут остановились в прошлый раз Так, строительство Давайте попробуем что-нибудь построить Какие-то палочки, веточки сейчас здесь складируем. Давайте попробуем в одном месте. А как можно подозвать кого-нибудь? Так, бросить руку. Интеллект встать, слух. Да, у нас в общем все. Так, интеллект стать нюх. На нюх, на слух можно менять. Так, там что такое? Что за запах такой, который я еще не исследовал? Это у нас водичка. Так, так, так. Ага, это что такое? Это у нас кокосики. Как, осики, а там что такое? Что-то непонятное, блин. Что-то вроде я изучил, но ни хрена не изучил. Так, смотрим. А, палки. Что можно сделать с палками? Что-то как-то холодно, да, опять? Какая-то прохлада здесь присутствует. Что если мы сейчас эти палки а, возьмем? Вот сюда вот складируем. Так, две палки складировал. Еще надо палок. Палок нам надо еще... Давайте еще положим. Раз. Схватить. Так. И два. Четыре палки. начать строить, друзья, нам предлагают. Давайте попробуем, построим, что у нас здесь получится. Так. Что у нас тут строит наша папуас, наша бутан Так, так, так. Мы просто прыгаем. ох ты! Новая постройка, друзья. Это у нас а, новая постройка. Живая изгородь получилась, да, у нас. Офигеть. Живая изгородь. Вот так вот это выглядит. Изучим новое действие строительства теперь мы умеем возводить поселение постройки о как а я-то думал а оказалось да вот такая ребят построечка получилась на самом деле прикольная так что бы я еще хотел сделать мы сделали какой-то непонятный инструмент да давайте его используем схватить так мы взяли не тот инструмент я тебя поздравляю положи на место так вот этот мне кажется инструмент надо взять как-то плохо берется так, не этот, а вот этот Да что ж ты будешь делать-то, не этот нам нужен Нам нужен вот этот Да блин, ты задолбал уже, слушай Арангутанг, ты меня подбежишь? Да, вот это нам нужно, что это такое вообще? Как бы это все дело осмотреть-то? Что-то я уж не помню Давайте, можем, кстати, осмотреть Это у нас типа какой-то реза... резак Или точильное что-то там или... Короче, давайте поп попробуем Палочку вот эту сейчас заточить, что ли, я не знаю Так, берем палочку Так, палочку надо взять тебе палочку берем так и теперь попробуем сейчас нечем сделать так так так что нибудь делается нет о смотрите то есть дальше можем обрабатывать ух ты да ребятки мы получаем новую палку какую-то как бы нам сейчас посмотреть на нее давайте посмотрим что это за палка то такая какая-то она ну, очень острая получилась у нас да да да так и есть, новый инструмент, ребятки, заостренная палка. Это очень прикольно, на самом деле, это мне нравится. Кому бы дать заостренную палку? Так, самец, взрослый особь, держи заостренную палку тебе, я думаю, тебе пригодится. Хотя, у меня есть одна идея. У меня есть идейка. Так, вот этому штуку сейчас положим обратно, этот наш, а... наш значит, этот камушек. А с этой палкой я, наверное, схожу кое-куда, может быть, даже и получится, друзья, не знаю. Сейчас будем вместе с вами пробовать. А, у меня тут было одно место, да, то есть рыбное. Вот мы сейчас сюда сходим. Так, давайте попробуем. Что можно здесь сделать в этом месте? Изменим руку и... Так, можно, кстати говоря, ткнуть. Вот в этом месте прям, да, давайте попробуем. Так. Опа. Двигательная функция у нас развивается. Это мы типа ловим рыбу, я так понимаю, да, этой палкой? Так. Ох ты! Это что, ты поймал кого-то, что ли? Подводная охота. Ага. Вы научились добывать, ребятки. Да, то есть мы добыли что-то там. Что-то мы, ребятки, добыли, похоже. Давайте посмотрим, что это такое. Осмотреть. Что это такое? Я там добыл, интересно было узнать. Чем мы там добыли? Опачки. Новая еда, друзья. Это речной рак. А как бы... Как бы нам его снять-то? Я вижу, что речной рак-то он есть. Что-то холодно какое-то. Речной рак на палке, ребятки, у нас есть. Но... Как его съесть-то? Рак есть, а как съесть, я не знаю Так, может как-то дать надо? Так, изучить, дать На, держи палку с раком Что ты можешь с ней сделать? Это ты что, сейчас так ешь, что ли, вот? Ты съел рака с палки? Ну ты молодец, а Ну ты самец молодец Дай сюда предмет Он просто взял его и схавал, видели, как это было? Офигеть, я тут ловил, значит, ловил Интересно, еще раз можно поймать? Давайте-ка глянем Давайте, давайте Или здесь со временем у нас а, Не знаю Так, место есть Место у нас есть рыбное Так, давайте попробуем Так, заходим, значит, сюда И Что мы делаем? Так, сменим руку Изменить а, Нет, похоже, похоже, больше нельзя В этом месте ловить, ну да ладно Так, ну да ладненько Нельзя, так нельзя, а черт, ж теперь. Так, давайте проверим, что можно еще сделать. Ну что, сидите, да, мёрзнете? Хотя они тут все в тепле сидят. Ты с чем сидишь в руке. А, это листья у него остались. Так, ладненько. Кому-то я, кстати, камни давал. Я, по-моему, их даже не выложил. А хотя нет, мы, по-моему, выложили. Хотя, по-моему, нет. Вроде бы как бы нет. И, а, нет, вот они. Вот они же наши камни. Так, давайте посмотрим, что можно еще с этой палкой сделать. Что-то я с ней делаю, да, непонятно Но я думаю, что это сильно не повлияет Так, ладно, палку мы, значит, оставим А палку можно дать тебе Так, давайте другую руку возьмем И палочку дадим мы вот этому парню Пускай у нас он будет вооружен с этой палкой и опасен А как можно подзывать, интересно? Иди за мной Так Подзывать-то как я могу его? Так Позвать, созвать стаю позвать. А как позвать отдельно кого-то? Ну, в принципе, в принципе, он и так за мной всегда ходил. А, и тут опять ходит. Так, давайте-ка все-таки посмотрим. А, у нас опять вырос, вырос хвощ. Давайте посмотрим, что можно с ним сделать. Так, ну, во-первых, мы можем его, насколько я знаю, опа, мы можем его вот так вот ободрать, да, удаление лишнего. Теперь можем модифицировать хвощ. Отлично, так. Давайте посмотрим, что у нас получилось. О, как. Что же с хвощем то произошло? Это у нас инструмент, ребятки, листья хвоща. Отлично, можем применить. А что он делает? Давайте посмотрим. Что ты делаешь такое? Он, короче, намазывает себя хвощом, я смотрю. Активно так достаточно, да? Ага, и у нас баф появляется. Вот это я не пойму, то есть это против кровотечения или против чего это баф такой? Скорее всего, да, против кровотечения. Так, давайте попробуем опять его обработаем как следует. Ох ты, не получилось. Надо еще аккуратно обрабатывать, оказывается. Не просто так. Так. Изменить. Ага, так, подождите, а еще можно изменить что-либо или что? Так. так. Так, так, так. Не получается. Подождите, еще можно изменить, я так понимаю. А с помощью чего можно изменить его? Так, это что у нас такое? Это что такое? С помощью камня, что ли? Давайте попробуем с помощью камня. Так, попробуем изменить. Так, так. Нет. Нет, похоже, похоже, так не работает. Это у нас не работает. Так, давайте положим. А если еще один такой хвощ взять, что у нас получится? Так, ребят, сегодня мы работаем чисто у себя тут на территории, да, то есть никуда не выходим, потихонечку разбираемся, да, то есть очень много интересного. Так, вода! Опять обезвоживание или что? Почему у нас обезвоживание-то постоянно? Это из-за того, что меня пчелы покусали или что? Я не пойму, что-то у меня частенько наступает обезвоживание, да, то есть... Э, или может просто действительно я давно уже не пил? Да-да-да, бывает такое, ну да ладно. Сам просто забываю иногда пить. Вроде просыпался, когда запас воды был, ребятки, на максимуме. А сейчас что-то как-то это. Что-то прям как-то быстро заканчивается запас воды у нас. Самое интересное, что здесь нельзя посмотреть, где можно увидеть эти запасы все, да. То есть нам только с утра дают какую-то коротенькую информацию для того, чтобы понять, что у нас в данный момент просажено. То есть, что нам нужно, допустим, пополнить, какие запасы. Со только с утра, только когда мы просыпаемся, видно. Давайте как следует сейчас напьемся. Водице. Да, я так понимаю, по максимуму уже напились мы. Отлично. Так, мне нужен еще один хвощ. Давайте мы его попробуем сейчас обработать. Так, меняем руку и пытаемся сделать... Опа, готово. Так, сделали мы, значит, из хвоща один, еще один хвощ. Как, типа Какую-то типа замазку для тела. И давайте еще один возьмем и посмотрим, что у нас получится. Так, что у нас получится? Так, применять не будем. Давайте попробуем а, а, модифицировать как так, нет, нельзя модифицировать, кстати, да? Так, что ты есть что ты хочешь или что живот поглаживаешь? Похоже, он есть хочет, я так понимаю, да? Так, у нас кочеры есть, короче, две штуки. Давайте один здесь оставим. Я не знаю, тут что-то много всего мы насыпали. Так, один здесь оставлю. Вот это что такое? Это что? Я хочу есть или что? Еды-то что больше нету? Так, что бы нам сделать? -то? Это что такое вообще? Точильный камень или что мы взять? Давайте попробуем изменить. Точильный камень. Нет, это не точильный камень. Секундочку, а если точильный камень взять? Так, а вообще давайте попробуем вот эту палочку взять. Так, что у нас получится, если мы попробуем с этой палочкой? Нет, нельзя. Так, давайте хвощ мы возьмем. Палочку мы бросим. Так, так, так, начинаем, ребятки, исследовать все, что нас окружает. Вот этот камень давайте возьмем, да? Так. У нас все-таки разные камни есть, надо пробовать по-разному. Так, что можно сделать? Так, и что? Ох ты, ох ты! Новый способ изменять предметы, друзья. Шлифовка. Мы можем обрабатывать листья хвоща тащилим камнем. Смотрите, как у нас получилось. Да, я даже не знал. Ха -ха. Ни хрена себе, сколько здесь всего интересного. Так. Давайте посмотрим, что это такое получилось-то у нас. Новый инструмент, друзья. Паста из хвоща получилась у нас. Что-то более серьезное, я так понимаю. Мы можем применить и посмотреть, какой эффект будет. Давайте попробуем. Применить эту пасту. Что она дает нам? Мы сейчас, ребятки, обмазываемся пастой от хвоща и хвоща. И что она нам даст, интересно бы узнать. Мне прям самому интересно. О, как! Вы смотрите, паста, кстати, она восстанавливает вот это от кровотечение, наверное, да? По максимуму. То есть, смотрите, мы ее применили. И у нас прям а, полный баф да, против кровотечения. Это очень крутая штука, на самом деле. И надо этим пользоваться со временем, да? Это просто нам необходимо. Так. Что можно еще здесь сделать? Давайте, ребят, думать, как можно развиваться а, дальше. На самом деле, ребят, пути развития очень много, да, и то есть и как будем мы развиваться, зависит только от наших способностей и от нашего с вами мышления. Это, ребятки, все можно а, делать будет в игрушечке под названием Ancestors The Kind Odyssey. То есть мы сейчас в нее, собственно говоря, и играли специально, ребятки, выпуск был для вас. Ну и, конечно же, продолжение Будет обязательно по этой замечательной Игрушечке. Жду от вас комментариев, как Обычно. Жду ваших лайкосиков. Да, давайте Наберем на это видео как минимум 150 просмотров и хотя бы 50 комментариев Для того, чтобы у меня была максимальная мотивация Снимать и снимать, ребятки, для вас Больше. Про вот это замечательное семейство этих милых обезьянок. Мы, ребята, эволюционируем, и мы будем, ребята, обязательно эволюционировать. Главное, нужна ваша поддержка. Играйте, ребята, только в самые топовые и крутые игры. Всем приятного геймплея. Еще услышимся!